Альва «Альвадонна» в 2015 году приобрела данный гостиничный комплекс. Мы сделали здесь масштабную реновацию. Были реновированы полностью рестораны, все бары, общая территория отеля, набережная зона, амфитеатр. В номерах ковровое покрытие, полностью весь текстиль и мебель. Итак, у нас всего 816 номеров, общая территория гостиничного комплекса составляет 109 тысяч квадратных метров. Работаем по системе «Ультра» – все включено. Гостиничный комплекс состоит из шести корпусов, которые распределены э, перпендикулярно к береговой линии, поэтому э, со всех номеров имеется боковой вид на море. Всего у нас три типа номеров – это стандарты, это фэмили, дубликсы двухэтажные, и это террас-слиты. 大哥。